Четыре года рыскал в море наш корсар, В боях штормов не поблекло наше знамя, Мы научились, чтобы паруса и затыкать пробоины телами, За нами гонится эскадра по море жди, и не избегнуть встречи. Нам сказал спокойно, капитан. И левый борт окрасился дымами, ответный залп на глаз и на угад. Вдали пожар и смерть, удача сынами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо. И в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер, а нас глядят в виноградную сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидите нас, прикованными к веслам на галерах. В неравный бой, корабль хренится наш, Спасите наши души, человечьи! Но крикнул капитан на абордаж. Еще не вечер, еще не вечер, Кто хочет жить, кто весит, кто не тряп. Готовьте ваши руки к А крысы пусть уходят с корабля Они мешают схватке шабашной, И крысы думали, о чем не шутит черт И тупо прыгали спасать от картечи. А мы с фрегатом становились у борт Еще не вечер, еще не вечер Лицо в лицо, наши в ножи, глаза в глаза чтобы не достаться с прутом или крабом. Кто с кольдом, кто с кинжалом, кто в слезах. Мы покидали тонущий корабль, Но нет им не послать его на дно. Поможет океан, свалив на плечи, Ведь океан с нами заодно. Ты прав был, капитан, еще не вечер,